Ну, как вы думаете, что здесь Дерек трется, а? Вот оно, что. Э, что? Ты выражаешь возмущение, что тебе еще не дали кусок мяса? Сейчас тебе даст, мама. Горячее. Нет, возьми, я Дерек, ты хоть бы проживал. <смех> Скажи, это мне подходит. Дерек, Дерек, Дерек, рыбу Все, Он готов, он готов к приему рыбу. рубашку будешь? Э, а Ты еще хочешь это? Ты отсюда не отойдешь ни на шах, там еще маленький шах. Попроси. Голос. Она а можно поесть или это все тебе? Теперь тебе? все тебе? I